Ленинградский районный суд. здравствуйте, девушка. Я здравствуйте. заместитель главного редактора СМИ Камчатский регион Антон Николаевич Булгаков. Да, я, бы хотел, я бы хотел услышать от вас информацию, как прошел так называемый суд над живым мужчиной собственным именем Анатолий сегодня. Нет, вчера. Проходила в закрытом режиме, я не имею права давать вам никаких комментариев. Подождите, а, а, а с чего в закрытом, если первые три заседания были открыты? Что, перевели в закрытый, что ли? Да. А где-то где есть определение в связи с чем? Ну, в судебном заседании нашли основание и закрыли его. А, ну ясно, по беспределу пошли. Вы мне подскажите, чем дело-то закончилось? Он еще в СИЗО или что? Смотрите или... информацию на сайте суда, пожалуйста. Так у вас же там нет информации, не обновилась информ... информация? Уже есть? Да. А, ну. Сейчас проверю. Благодарствую. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а вот сегодня было заседание по делу. Сейчас скажу номер. 1 581 2020. Mm -hmm. Вот, И хотел могу, Николай меня зовут. Александр. Хотел. В плане кто, кто мужчина ну вы кем-то являетесь по делу я являюсь мужчиной вы спросили это вот э, там дело над э, мужчиной это мой друг и что вот я хотел спросить как э, как дела его вот э, не отпускают ну, я, я не могу вам давать такую информацию Нет, ну, вы можете ска сказать а перенесли суд или что его ждут дома что, еще раз? перенесли суд или что просто его ждут да, вы не являетесь никем по делу, я не имею права вам распространять эту информацию. Нет, ну в общем и перенесли. А на какую дату можете хотя бы сказать? Я не могу вам давать такую информацию. Но это не секретная информация. По делу. Еще раз, это, это... это судебное заседание проходило в закрытом режиме и будет проходить в закрытом режиме. Вы не являетесь стороной по делу, я имею права вам говорить об этом. Ну, это не секретная информация, она все равно появится это на секретная суде. Информация. На суде появится. На какой перенести ну, Сино? Скажите. Секретная мне? информация. Не может быть секретная. Я вам я объяснить вам объясняю, почему. Я объясняю, что судебное заседание проходит в закрытом режиме. Я понял. Объясните вам, почему Вы не, не может быть секрет? Я, я являюсь народом, а народ является властью. Секрета не я может вам быть, когда заседание. Я кто... вам еще раз объясняю, uh -huh. судебное заседание проводится в закрытом режиме. Вы не являетесь стороной задела, и я не могу uh -huh. распространять такую информацию. Давайте мы Так, я способом. понял. Я... Представьте, пожалуйста, кто мне отказал. До свидания. До свидания.